родители и зрители. С вами ваш любимый психолог Виталий Миллер. И тема сегодняшней программы «Отделение от родителей». Ну, я по традиции напоминаю, что если вы хотите получить вопросы на свои ответы, ищите нас в группе группу «Центр Красноярск» ВКонтакте или Фейсбуке и пишите нам свои вопросы, на которые мы обязательно дадим вам ответы. Если вам неудобно смотреть нас в какое-то время, то вы Легко скачивайте программу Пирс ТВ» на свой смартфон И смотрите, когда вам удобно и где вам удобно Ну а что, к теме программы Отделение от родителей Начнем с письма Мария пишет Ужасно, люблю сына Надышаться им не могу и боюсь потерять Мне всегда надо знать, где он Чем он живет Ему уже 16 А я постоянно его контролирую и его это раздражает. Как взять себя в руки? А, Мария, мы вот как раз на прошлой передаче рассмотрели а, треугольники Карпмана. А, попробуйте а, посмотреть. А ну, пару как бы вот, ну, заготовок для вас. А, что такого в сыне, что вы его прямо надышаться им не можете? Что вам он дает? Что вас заставляет буквально любо, э, быть такой любознательной и ссывать свой нос в, в каждый момент его жизни? Что для вас э, сын? Не является ли он такой вот некой путеводной звездой, которая фактически освещает вашу жизнь? То есть не было бы сына, у вас бы не было. То есть это тот предмет, которым вы гордитесь. Ну то есть не он, а вот... Э, Какая вы мама, да? как хорошо у сына проходит жизнь, как вы его воспитали, как он поступает. То есть фактически вы через сына проявляетесь в этом социуме. Без сына вас, к сожалению, нет. Поэтому и ваш внутри вот это вот чувство «надо, надо, надо, надо проявиться». То есть у вас же нет, надо же как-то быть, а быть вы можете только через сына. Звоните ему, любо, любопытствовать, давать, скорее всего, свои советы. И если он вдруг подрослеет и уйдет, скажите, а какой смысл жизни тогда у вас останется, если он фактически им является? Я думаю, что никакого. Ну и тогда трагедия на самом деле. В смысле, трагедия с вашим здоровьем. А потом трагедия у сына, да, что мама без возвратно покинула этот мир. Потому что если вы сами себя не любите, если вы сами не умеете жить для себя, я же не призываю вас к эгоизму жить только ради себя, но я живаю, призываю жить в том числе и для себя, а не только для сына. Как только вы представляете, что... А вот он ну, уже ему не 16, а 26, 36. А вы все, вот, дорогой мой, любимый мой, и все это вот любопытствуете а потом ему-то как в этом месте жить, как ему там предъявляться, как ему принимать свои решения. То есть фактически вы лишаете его некой его самостоятельности. Несете за него некую ответственность за его жизнь, а он везде, с радостью вам ее перекладывает. Да? А как ему то достать ответственным? Как ему научиться жить в этой жизни, ну, опираясь на себя, а не на вас? А когда вы, ну, допустим, а как он ну, если уехать надо по работе, да, в другой город, или, ну, вы решили там к родителям съездить в гости и отдохнуть, как ему быть без вас? То есть такая, как бы, медвежья услуга с вашей стороны. Значит, возвращаемся к вашему вопросу, как взять себя в руки? Первое, а как вы реально себя любите, как вы себя ну, ощущаете, кто вы для себя? Обычно я предлагаю сделать э, упражнение. Не всегда, конечно, получается отдельно от меня. Но, тем не менее, возможно, это же существует. Возьмите два стула, сядьте на один стул, расскажите, кто вы. Ну, как вы себя презентуете. Вот вы тот, тот, тот, мама, какой-то сотрудник, да, вы дочь, там подруга. Пересядьте на другой стул и попробуйте к себе каким-то образом отнестись. Ну, вот это вот и есть самооценка. Прямо в самом слове ответ. Оцените себя сами. Кто у нас для вас? Тут важно смотреть, ну такой нюанс очень важный. Обычно они, ну он хороший человек, а потом мочат. Тут же. Все, уничтожает буквально себя. Вот он то не умеет, это не умеет, это не, не такое, это не соответствует. Эти вот ожидания неоправданное. Первое, а можете ли вы принять себя такой, какая его есть на данный момент? Потому что пока вы, ну, вот карандаш, не приняли его, вот я его пока в руку не взял, не принял. Я манипулировать-то не могу, вот он лежит, ну, я могу создавать действия, но он то не, не, не шевелится. Но вот единственный шанс это войти с ним в контакт. То с собой вошли в контакт. И самое главное, пока вы только себя оценивать, вас нету. Очень важно отнестись как вам в том или ином случае, как вы это проживаете. Тогда будет два. Ну, конечно, может придумать что-то там раздвоение личности, но давайте все-таки к, ну, к вопросу самооценка. То есть в любом случае вы находитесь в этом, в самооценке. То есть у вас две позиции, вы не можете из одной позиции действовать. И вот в этом месте, когда вы себя оцените, попробуйте вот из этой позиции, которую оценивают, сказать себя, а я в тебе нуждаюсь. Я хочу, чтобы ты меня любила. Я хочу, чтобы ты обо мне заботилась так же, как о сыне. Чтобы так же интересовалась моей жизнью, как, как интересуешься сыном, скажите самой себе, что вы в этом нуждаетесь. Попробуйте проговорить. Очень часто люди, которые пытаются помочь другим людям, сами нуждаются в помощи. Но у них же такая звезда в лбу гордыни. -то. Как же-то они-то нуждаются. Вот они, другие люди, нуждаются. А я, не, я, у меня-то все в порядке. И даже если я сталкивался в бомб буквально, что у меня в жизни не все в порядке. Я сильный человек, я не буду это признавать. Я пойду доказывать, что я сильный, помогать другим. Гордыня чистой воды. Придите в себя, научитесь помогать себе. Помогите себе, а потом другие спросите, нужна ли им такая помощь. Вот, Марии, в двух словах можно описать то, что вам следует с собой сделать. Так взять себя в руки. Вот прямо буквально взять себя в руки. Вот Себя своими руками взять. Ну что ж, продолжим. Тамара пишет. Нам с мужем по 25 лет. Мы живем с его родителями, которым про нас надо знать абсолютно все. Прошу мужа снять нам квартиру. Но он против. Считая, что родители самые верные друзья. Уже задумываюсь о разводе. Что делать? Ну, задумываться Хорошо стремиться не очень хорошо, задумываться. То есть вы должны понимать, что как бы не складываясь обстоятельства в вашей семейной жизни, вы должны всегда оставаться, слово должны, применяю сами для себя, в том числе ценностью, а не только ваша семья. Но это не значит, что вы должны только себя, да, семью по боку. Вот весы баланса, понимаете? Семья и я. Поэтому если семья в принципе... Забивает на ваши интересы чист, чистой воды, да, ну, то есть другого выхода к разводу, возможно, и не будет. Поэтому, когда вы уже готовы на такой шаг, вы будете говорить более спокойным, более, более аргументированно. А не бояться потерять семью, потому что. То есть вы выйти из слияния и будете говорить, держать границу. Это круто. Теперь про родители самые верные друзья. Родители должны быть родителями, понимаете? Понятно, что они иногда могут выполнять функцию друзей. Но друзья у вас другие есть, тогда а родители кто будут? Скажите, понимаете, тогда... кто такие родители-то? Которые любят вас безусловно такими, какие вы есть. Которые делятся своим опытом, хотя лучше бы его не навязывали, да? А друзья это те, которые говорят вам правду. Что-то мне вот не нравится, да, то есть вас буквально, ну, с жизненными обстоятельствами, потому что это как бы самые лучшие друзья. Ну, что значит самые лучшие? Такая оценочное суждение, это я к тому, что сама постановка, о чем он боится друзей завести, то есть такая, как будто бы боится оторваться от, от родителей. У него там пуповина еще эмоционально не переросла. Ну, понимаете, да, что сначала ребенок... Как оценивается? Пуповину, да, потом начинает от мамы отползать, потом начинает отбегать, потом я, я сам, ну и там, грубо говоря, к 18-21 годам он пытается выйти от себя. Но что тут будет дальше вам, Тамара, делать-то, мы разберем после минутки рекламы. Приветствую вас, дорогие телезрители, с вами Виталий Миллер. Мы разбираем отделение от родителей. Вот э, Тамара пишет, что ее муж все рассказывает э, своим родителям о их жизни э, с женой. Конечно, жена против. А, Тамара, а вот смотрите, а вы вот мужа такого-то выбрали, да, вот такой, который фактически, ну, пока назовем в кавычках, да, маминка, сынок, он реально что – его побуждает, вот, он что делает, вот, чтобы этого не произошло, что он этим самым получает, совершая, когда он делится с родителями, что произошло. Вы интересовались, для чего это ему? Что дает вашему мужу, когда он родителям рассказывает о, всех, о всей вашей жизни? В чем он реально нуждается? Можете ли вы заполнить этот вакуум, который он заполняет при помощи родителей? Возможно, ну, это как гипотезы, они абсолютно оно так может не являться. Но, возможно, родители слушают его лучше. Да? К его тезисам, которые он озвучивает, они как-то относятся. То есть, возможно, с ними может поделиться в такой форме, которая с вами поделиться опасается. Ну, что вы там можете там, расстроиться, да, обидеться, чего он не хочет. То есть, получает некую поддержку. Ну я думаю, вот так, это из моих семейных консультаций, да, что я пришел к выводу, что супруга помогает отделиться мужу от мамы. Потому что у самого он большая любовь к маме, да, и вот это вот участие женщины в жизни, мужчины, когда она говорит, слушай, теперь я могу давать тебе медали, теперь я тебя, как сказать, на подвиги сподвигаю. Это не значит, что мама должна идти в сторонку. Просто важно, чтобы вы встали на первое место. Если вы не встанете на первое место, потому что ячейка – это уже ваша семья, ну тогда, Тамара, правильно думайте о разводе. Вы никуда не двинетесь. Вот такая вроде бы грустная история, а вроде бы и полезная. Поясните, что он, что он получает, попробуйте скомпенсировать. Компенсация – это вы Водушевляете вашего мужчины на подвиги Восхищаетесь его Свершениями Относитесь к этому не просто оценкой да, А своим эмоционированием да. Как вам это приятно, как важно Как, как, как вам Комфортно с этим да. То есть Тогда возможно это произойдет Если нет, ну, правильно в верном -то направлении Думайте, развод Иначе вы, Смотрите если вы принесете себя в жертву, типа, ладно, я потерплю, ну, то есть, от, чего, от чего я смогу, а почему развод-то? Через какое-то время, как мы в предыдущей программе смотрели, вы из жертвы превратитесь в преследователя. Вы начнете мстить мужу, что вы увидели все свои э, драгоценные молодые годы, отдали ему, а он гад, так и остался с мамой. Начнете его упрекать, он начнет пить, вы с ним все равно расстанетесь. Ну или будете э, ходить и рассказывать своим подругам, какой у вас мужчина, муж ваш, да, алкоголик, вас не любит, постоянно сообщать с мамой. Если у вас такая судьба радует, ну, каждый волен делать выбор своей судьбы сам. Это ваш выбор. Ну а мы переходим к следующему вопросу. Игорь, нам с женой по 45 лет. И по любому поводу жена звонит маме, рассказывает о каждом нашем шаге. Меня страшно это злит. Взрослая женщина не может без мамы шагу ступить. Но, возможно, я не прав. Смотрите, Игорь, вот мы выше уже обсудили, когда делятся. Но если другой как бы, сюжет попробую развернуть. Похоже, что очень... мама с дочей играет свою игру. Да? А мама там воодушевляет дочу, при этом хвалит ее. Она делится, она где-то ее поддержит. Да-да-да, такая грустная, да, какая-то у меня молодец. И они поют сладко. Два выхода-то, да, если, ну, как бы 45-то поздно уже там принимать решение, разводиться, не разводиться. Хотя, кто знает. Ну, я думаю, что если вы все это время уже с ней прожили, то шансы настроиться под нее вполне существуют. Если вы, конечно, при этом сохраняете определенный свой нейтралитет и видите границу, и еще ну, обсудите с женой, что она может доносить, а что бы не хотелось доносить, да, то я думаю, что можно с женой договориться о каких-то критериях. Ну, а вообще, да, как бы важно, чтобы люди видели, где они... Ну, это же чистой воды, да, погладь меня. Это же получается, я сам себя гладить не умею. Скажи, что я хороший, скажи, что я хороший. Ну, мама пока выполняет эту функцию. А, да, кстати, попробуйте вы выполнить эту функцию. Возможно, у вас получится тоже э, воодушевлять вашу супругу, и она не будет нуждаться в таком количестве э, коммуникации с мамой, чтобы она ее поддерживала, да, чтобы она относилась к этому. Хотя если не обсуждают вас, то, конечно же, ну да, с вами она вас не обсудит. Вот как бы в двух словах, что да, можно подстроиться, но опять, если вы готовы это как бы просто принимать, а не заводиться в этом месте, то это легко. Почему? Почему нет? А если не можете принимать, то грустно, последствия печальные. Ну и следующий вопрос. Михаил, сын женится и уезжает в другой город. У него все отлично, а жена рыдает целыми днями, словно сын на войну ушел. Начала закидывать удочки ее переезде, а я не хочу категорически, как мне привести ее в чувство. Одна моя клиентка сказала, что женщина любит только одного мужчину, это ее сын. А я его ответ сказал, это же как, надо ненавидеть сына. Он говорит, ну что вы, что вы? я для него все. Я говорю, а муж? Ну, муж, муж, что? Я говорю, это жестоко, вы просто категорически ненавидите своего сына. Он говорит, ну, ну в общем, какие ваши основания? Я говорю, ну, так очень все легко, ведь ваш э, сын, Сейчас наблюдает модель поведения, где женщина пренебрегает своим мужчиной в пользу ребенка. Какую он найдет себе жену? Та, которая им тоже будет пренебрегать, которая тоже там будет жить своей жизнью, а он останется у борта этой жизни. Вы такую судьбу хотите своему ребенку? Она, конечно, задумывалась: с этим вопросом, ну да. Я говорю, Не хотите ли вы? Своими отношениями с мужем, то есть их восстановив, да, показать сыну пример, как в семье там можно общаться. Поэтому вот смотрите, ваша супруга болеет за сына, что у нее там такого внутри происходит, почему она его не может отпустить? Ну первое, что ее можно маленько напугать, если взрослый не перерезает пуповину эмоциональную с ребенком, то ребенок ее перегрызает, разрывает. Вот просто попробуйте, ну, оно может перерезать носок это, это, конечно, тоже больно. Но это один процесс. а когда ее рвут, то рано, рваная рана всегда больнее. Вот ребенок сделает так. Если она хочет, чтобы ребенок из, ну опять возвращаясь в прошлой передаче, да, из жертвы не превратился в преследователя, который потом будет упрекать свою маму то ей надо подумать. Это, это то, что ей можно обрисовать будущую картину. А вот как успокоить ее? Я думаю, что... В... Ну, смотрите, главное не играть в психолога. Пусть обрисуйте ей картинку и скажите, что вы беспокоитесь про это, и предложите ей посетить психолога. Вот, чего вам предложу. Ну, у нас еще одна есть, один вопросик, да? Евгения пишет. Дочь с мужем совершенно бестолковая. Витает в облаках. Театры, велосипеды, походы. Не готовят, не убирают. Я живу в соседнем доме и прихожу помогать. А они взятся. Как донести, что к моей помощи надо относиться с уважением? Евгения, плохая новость. Никак. Вы не уважаете их пространство. Они не будут уважать вас. Вы договорились о вашей помощи? Чистый вода эгоизм. Я вам помогаю, вы на мне должны. Вас просили. Вы по большому счету не даете, ну, молодым людям, ну, пускай они поживут, пускай загадят все свое пространство. И когда загадят, поймут, что это важно, за этим важно следить, вы пока этого навыка, этого вывода их лишаетесь. Позло с вашей стороны так поступать. Пока человек сам не примет решение что нужно за собой ухаживать, ну, за пространство, в котором ты живешь, что нужно себе готовить, вы фактически лишаете этого опыта. Поэтому за что вам благодарность -то? За вашу гордыню. Попробуйте понять, а ваша помощь нужна? Вы можете заботиться о себе? Я думаю, что в этом месте очень важно разобраться. Ну что, продолжим мы через минутку рекламы. «Приветствую, с вами ваш любимый психолог Виталий Миллер. Обсуждаем отделение от родителей». Евгения спросила, вот, вроде, вроде помогает своим детям жить, убирает их квартиру, готовит им, а они ее не уважают. просто спрашивают, а как же вот так вот надо им сделать, чтобы они ее уважали? Поймите, уважаемые родители, миссия родителей очень сложна – в ее конфликтности с детьми, что вы фактически, ну не знаю, слово должны, насколько подходит, я думаю, что, ну, может быть, слово обязаны, создавать ребенку конфликт и учить его из конструктивно из него выходить. То есть создавать ситуации сложные и учить, как из него выходить. Ну, не указывать, не потыкать, а выстраивать свои границы. И в этом вот месте фактически надо... Уметь ругаться своим ребенком и мириться в этот момент, понимаете? Фактически через это поддавать ему возможность знакомиться с внешним миром, со способами коммуникации. Потому что мир не так, не так добр, как вы, да, вот с посылом «Мы будем о тебе заботиться». И им надо в этом выживать. Но они не вас, они взрослеют, Евгений, они ничего делают. Они действительно в облаках, а вы же это… Полностью их обеспечиваете. Зачем заботиться? Мама все сделает. Приготовит, уберет, поворчит, что мы не негодяи. Ну и перестанет. Ну, как сказать, Евгений, вы позволяете на себе ездить. И еще обижаетесь, что на вас ездят. Ну, повешали табличку, пни меня. Вас пинают, а вы говорите, а чего вы меня пинаете? Ну так снимите табличку, чтобы вас не пинали. И вас, скорее всего, перестанут пинать. Очень опасная эта зона, когда вроде бы становитесь добродетелем, а как создаете свою иллюзию про будущее, как оно должно выглядеть. А когда мир не соответствует вашим ожиданиям, начинайте на него обижаться, и на всех его участников этого мира. Но ну, это поздно же на самом деле. Поймите, что перестаньте ну, вот, создавать иллюзию, попробуйте просто жить в ней, предъявляя свои границы. Например, может, что, Евгений, сделать-то? Дорогие мои э, ребятишки, да? Э, вот, э, если вам приятно, что я ну, помогаю вам, то я готов это делать, но если нет, вы, вы хозяева, welcome. Пожалуйста, готовьтесь, убирайте, а я пока позанимаюсь собой. Попробуйте, правда, заняться фитнесом, там, в спортзал пойти, там, в бассейн, э, бегать на улице. Попробуйте заняться вышиванием, Что попробуйте найти то, что вашей душе приятно. Попробуйте найти зону, где вы можете стать экспертом. И вот тогда вашим родителям, ну и родителям если они еще живы, дай бог им здоровья, и детям, то с вашим близким из этого будет лучше, когда вы станете каким-то экспертом. А когда вы указчик, как жить другим людям правильно, то они на самом деле будут вам мстить. Вот и все. Поэтому невозможно получить уважение. А, нет, возможно. Если вы с ними об этом договорились, понимаете? Если вы им обозначили, по-честному, говорят, ребята, мне вот важно о ком-то заботиться. Поэтому по четвергам я прихожу делать генеральную уборку. Если нет, ну давайте договоримся, где я делаю. Если вам надо самой, но ну тогда вы от них не просите благодарности. Вы им говорите благодарность. Спасибо, что даете место, где я могу быть полезной, нужной, значимой. Вот э, такая история. Очень часто мы э, жертвуем собой, а когда тот, ради кого мы пожертвовали, эту жертву не принимает, мы на него очень сильно обижаемся. Как так несправедливо он со мной поступил. А, а договора нету, понимаете, контракта нету, Поэтому... Дети, не дети, там друзья, товарищи, родственники. Очень важно, ну, контракт, уже не обязательно там на бумаге, договариваться о ваших отношениях, договариваться о зонах комфорта, договариваться о том, могу я вам помочь или, или не могу у меня свои дела, свои обстоятельства. И в этом месте, да, имеют, другие имеют право обижаться, это их выбор. Вы-то почему в этом месте начин, начинаете страдать? Ну что, мы сегодня поговорили о делении от родителей, о важности переживания этого процесса, о том, что если родители не разрешать ребенку уйти, то ребенок это сделает сам и сделает намного больнее. С вами был ваш любимый психолог Виталий Миллер. До новых встреч.